Сезонность на вас не влияет. Сезонность на вас не влияет. О чем речь? Несомненно, в недвижимости в разных регионах какая-то сезонность да есть. Вот у нас есть погода какие-то месяца. И несомненно, вот если мы говорим про объем продаж на рынке, как-то он в разных регионах по-разному колеблется. Где-то пик продаж есть, где-то дно продаж есть. То есть колебания однозначно есть. Смотрите, вот эта рынок, это вся его толще, это все сделки. Вот здесь, вот, допустим, было 600 сделок, а здесь 400 сделок за год. Вам нужно вытащить свои там 10-15 сделок на агентство недвижимости в среднем. Вам вытащить свои там 10 вот такая тоненькая линия. Это вот в среднем там 0, 0,1 там, или там 1, 2, 3% от рынка. Нет, в месяц, в месяц. 10 продаж в месяц. Это уже не так мало, да, как, как, как это, как в год. Так вот, вытащить свои 10 сделок, вам что из 600, что из 400, не проблема. При условии, что у вас есть стабильный поток входящих ну, клиентов, обращений клиентов. Те самые 30-50 клиентов, 30-50 обращений. А если мы говорим про ребят, которые занимают там процентов 30 рынка, большие крупные агентства да, или крупные застройщики, они от всего этого объема продают вот так. И им вытащить... Свой, там, свои там 30% рынка от всего. Вот здесь вот и вот здесь. Ну, то есть сделать свои там, допустим, 300 продаж, к примеру, или же 500 продаж, вот здесь и вот здесь. Это разные стоя Они не могут. Вы можете, потому что вам очень-то и много надо. А они нет. Они подвержены влиянию рынка, а вы нет. То есть, что я хочу донести. Сезонность не влияет но если она не влияет, почему я про это говорю? Потому что она влияет на ваши головы, к сожалению. Мы увидели такую вещь, что в любое, в любое время в году риэлтор может найти причину, почему сейчас не сезон. Зимой новогодние праздники, там весной по стройкам никто не хочет сходить, летом все уехали отпускать, а зимой все деньги потратили в летних отпусках. Короче, <круглый>, круглый год мы называем это календарь отмазок. Круглый год можно найти причину, почему сейчас э, не сезон, а когда не сезон можно расслабить булки и не продавать. И как только менеджер говорит, что у него не сезон, продажи идут вниз. Правило простое. У тебя каждый месяц сезон. Ты можешь вытащить свои сделки с любого объема. Заявки идут. У тебя что в январе пришло 50 заявок? Что в июле пришло 50 заявок? Какого хрена ты можешь меньше? Заявок пришло столько же. Ты из 5000 заявок, которые суммарно на рынке есть, есть, вытащил свои 50. И ты их вытащил в любом месяце. Почему у тебя должно быть меньше продаж, вопрос. И мы пресекли этот разговор, мы говорим, что нет ни сезонности. Ты что, в январе должен продавать так же, как, как, как и в июне, как и в сентябре, как и в мае. И только в этом случае мы, по, мы получаем стабильность. Только в этом случае а, менеджеры продают стабильно. То есть вы опираетесь не на сезонность, не на внешние факторы, на которые вы не можете повлиять. Да? Это один из самых таких больших ошибок, кстати. Когда мы начинаем искать причины своих неудач во внешних признаках, на которых, во, внешних, во внешних факторах, на которые мы не можем повлиять. Это тупиковая ситуация. Ну, ничего ты с этим можешь сделать. Ничего. Делай, ну, как бы, делай фокус на то, на что ты можешь повлиять, а не на внешние факторы. Если ты можешь думать, что не сезон, все, ты пропал. Таких факторов может быть не то. Ну, то есть куча факторов помимо сезонности есть. Но вы можете повлиять на другие вещи. Поэтому... Ставя планы, не исходя из сезона себя, исходя из своих прошлых продаж, если вы делали стабильно 3 продажи в месяц, сделайте в следующем месяце с план 4 продажи в месяц, никак не меньше. И сходите от обратного. Что мне нужно сделать, чтобы сделать 4 продажи? Мне нужно сделать столько-то заявок, мне нужно провести столько-то встреч, мне нужно сделать столько звонков, делайте декомпозицию от конца к началу. Если вы изначально ставите цель, ну да, сейчас январь, показов будет меньше, поставлю какой-то план себе 2 сделки, вы даже 2 не сделаете.